Сегодня я хотел бы тебе показать одну очень интересную фишку на Барвих Херпэ, которую в принципе разработчики проекта добавили уже очень давно, но почему-то толком-то о ней никто и не говорил. Ну и в этом деле мне поможет мой коллега, не менее известный ютубер Каспер Ван. Ну а перед началом данного видео я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барви Херпэ. И чтобы принять участие тебе достаточно быть подписанным на мой канал, врубить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего нового видео, ведь теперь такие розыгрыши Проходят в каждом. Поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий, в котором важно указать ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей за прошедшую неделю я теперь буду подводить на своей странице ВКонтакте каждое воскресенье. Добавляйся в друзья по ссылочке в описании. Удачи! Короче говоря, на Барвихер с недавних пор имеется вот такая вот команда под названием slash UT, через которую ты всегда с легкостью можешь, во-первых, проверить, если на данный момент на твоем сервере какой-либо ютубер в сети. Но это не самое главное, самое главное, самое интересное через данную команду. Когда твой любимый ютубер в сети, ты всегда сможешь поиздеваться над ним за донатную валюту. С одной стороны, конечно же, не очень приятно, что все это дело можно делать только за донат, но с другой стороны, пожалейте ютуберов. Боюсь представить, что бы стало с нашими ютуберами, если бы все эти издевательства можно было проводить над ними за игровую валюту. Да и самый приятный бонус для любого ютубера будет в том, что все эти издевательства проводятся естественно за донат валют которая по итогу переходит тому самому ютуберу. То есть все эти коины не уходят куда-то в проект, а переходят именно тому ютуберу, над которым мы поиздевались каким-либо способом. Что довольно, как я считаю, неплохо. В ассортименте таких издевательств сейчас существует 8 различных позиций, мы с тобой все сегодня их опробуем над Каспером. Первая позиция позволяет нам с тобой следить за ютубером, конкретно за всем тем, что он делает, буквально за 150 коинов. Неважно, снимает ли ютубер в данный момент какой-либо ролик, проводит стрим или просто-напросто играет в свое удовольствие за эти 150 коинов ты можешь абсолютно спокойно следить за всеми его действиями за 200 коинов ты можешь просто-напросто подкинуть его вверх честно говоря особо не понимая какой в этом смысл лично как по мне гораздо интереснее будет просто-напросто последить за данным ютубером но возможно это сделано для того чтобы он обратил на тебя внимание третий пункт позволяет нам отобрать машину у ютубера то есть грубо говоря если он едет сейчас на какой-либо тачке за рулем в этот момент ты можешь просто-напросто заспавнить эту тачку за 300 коинов. Представь такую ситуацию, он ехал куда-нибудь, снимал какой-либо ролик или стримил, развлекался, работал, не знаю. Короче говоря, ты просто-напросто за 300 коинов отнимаешь у него автомобиль. И данный автомобиль отправляется на точку своего спавна. За 350 коинов так вообще можно забрать столько косарей у ютубера. И как я понял, данные верты переводятся именно на твой баланс. Хотя, если честно, по-моему, гораздо выгоднее было бы обменять 350 коинов на верты именно в донат-меню. Но опять же, это некий жест по отношению к ютуберу ну а далее у нас с тобой идут наверное самые интересные пункты за 400 коинов ты просто напросто можешь убить ютубера неважно чем он занимается в данный момент довольно жестоко но и не забывая о том что за это убийство он получит твои 400 коинов, на которые, к примеру в дальнейшем может открыть какие-нибудь рулетки шестой пункт за 500 коинов так вообще позволяет Кикнуть нафиг ютубера с сервера. Ну а седьмой, наверное, самый интересный пункт. Это телепортироваться к ютуберу за те же 500 коинов. Давно хотел сделать скрин со своим любимым ютубером, но он тебя почему-то постоянно игнорирует. Теперь у тебя есть такая возможность. Неважно, ведет ли он сейчас прямую трансляцию на своем канале, снимает какой-либо новый ролик. Ты просто-напросто можешь телепортироваться к нему абсолютно в любой момент за 500 коинов. Не знаю, честно говоря, где-то в какой-то мере все это дело даже смешно и довольно весело. К примеру, это бы очень зашло лично как по мне на каком-либо стриме, но никак не во время записи какого-либо то либо ролика. Не у всех ютуберов есть куча свободного времени. Я так вообще бывает снимаю либо вечером после работы, либо в ночное время, либо уже в выходные. И мне не очень бы хотелось, чтобы вот так надо мной каждый раз, когда я пытаюсь отснять какой-либо ролик, издевались за донат валюту. Тем более, если мне надо задонатить на проект, я всегда в принципе могу это сделать и сам. Ну а что ты думаешь по данному поводу? Как тебе такая система? Нужна ли она вообще? на проекте? Обязательно отпиши мне в комментарии. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео. Пока!